В процессе своего развития корпорация «Фухоу» впитала в себя богатство элементов культуры многих народов из разных стран мира, сформировав свою уникальную корпоративную культуру и систему ценностей. Миссия нашей компании – распространить культуру поддержания здоровья и долголетия «Яншен», подарить возможность счастливой и здоровой жизни каждому жителю планеты – за 14 лет роста и развития компания «Фолхоу» расширила свою деятельность до 88 стран и регионов мира, в которых открыто более 1800 офисов и представительств. За это время к компании «Фолхоу» присоединилось более 1 миллиона партнеров и 10 миллионов потребителей продукции. Такой блестящий успех стал возможен благодаря грамотному руководству господина Юфея, основателя и президента корпорации Фухоу, председателя благотворительного фонда ⁇ Надежда ⁇ Он стал первым, кто интегрировал традиционную китайскую медицину в мировую индустрию здоровья. Он посланник традиционной культуры Яншен во всем мире и основатель движения Фендоу, которое получило мощную поддержку среди партнеров из разных стран мира. Он смелый руководитель, который ведет компанию ФОХОУ в достижению лидирующих позиций в мировой индустрии здоровья. Корпорация Фохоу – это инновационное биотехнологическое предприятие закрытого цикла, которое занимается разработкой, производством и продвижением уникальной Яншен-продукции во многих странах мира. 1999 год господин Ю Фэй основал корпорацию Фохоу. 2001 год создан научно-исследовательский институт Яншен-FOHO, который возглавил академик Тан Ю Чжи. 2007 -й. компания открывает филиал в Москве и начинает свою деятельность на международной арене. Карьера Фохол начинает стремительное развитие в десятках стран Европы, Азии, Африки и Америки. 2008 год основан благотворительный фонд Надежда Фохол, который начал свою деятельность под девизом "Искренняя любовь не знает границ". 2013 год. В компании появился первый амбассадор, а сегодня амбассадоров уже 11. В 2018 году началась новая веха развития корпорации «Фухоу» в рамках стратегической инициативы господина «Юфэя». Новое десятилетие, новый старт, новая модель бизнеса. На протяжении 14 лет корпорация «Фухоу» непрерывно расширяет горизонты и покоряет новые вершины. Ее стремительный успех основан на пяти преимуществах. Современное высокотехнологичное производство. Основные производственные базы корпорации FOHO используют современное передовое оборудование и полностью автоматизированные производственные линии. Тщательный контроль процесса производства с многоуровневой проверкой каждой партии гарантирует качество продукции на каждом этапе производства. Полученный международный сертификат FDA, международный сертификат «Халяль», Международный сертификат кошерности Сертификаты качества продукции в Российской Федерации Странах Евразийского экономического союза Евросоюза и странах Африки Первоклассная команда руководителей компании У штурвала флагманского корабля Фохоу Стоит дальновидный капитан и управленческая команда С огромным опытом в международном маркетинге Мощный научно-исследовательский потенциал И специалисты мирового уровня Научно-исследовательский институт Фохоу надежная платформа для проведения исследований и освоения эффективной оздоровительной продукции. Над ее созданием работает первоклассная команда специалистов мирового уровня по исследованию и разработке продукции во главе с признанным мастером традиционной китайской медицины академиком Тан Юджи, профессор Тан Вэй Профессор Джан Зяхэн, профессор Дубин и другие высококлассные специалисты гарантируют огромные возможности компании в области исследований и разработок эксклюзивной продукции высочайшего качества. Компания FoHo успешно осуществляет выпуск четырех основных линеек серийной продукции. Продукция оздоровительного питания, оздоровительные приборы, функциональный текстиль, а также косметика и продукция по индивидуальному уходу позволяют жителям нашей планеты сохранить Здоровье, молодость и красоту. Международный бизнес-колледж «ФОХОУ» — это команда первоклассных специалистов в области обучения и профессиональной подготовки. Опытные специалисты бизнес-колледжа проводят системные обучающие мероприятия с применением современных моделей обучения, помогая партнерам раскрыть личностные качества и приобрести умения и навыки, необходимые для организации успешного командного бизнеса вместе с корпорацией «ФОХОУ». Эффективная команда управления и команда лидеров. Успех корпорации 4 определяет слаженная работа команды первоклассных профессионалов. Команда специалистов в области международного маркетинга с богатым опытом работы. 11 амбассадоров и миллионы партнеров по всему миру своим примером доказывают, что выбор корпорации 4HOW это путь, ведущий к успеху. Искренняя любовь не знает границ. Благотворительный фонд «Надежда» дарит любовь и надежду на лучшее будущее десяткам тысяч детей из разных стран мира. На протяжении многих лет компания «ФОХОУ» активно поддерживает спорт, помогая спортсменам из разных стран ставить новые рекорды. Миссия и видение определяют прогресс и развитие предприятия. Корпоративная культура «ФОХОУ» включает одну большую мечту — три ключевых ценностей и 5 норм поведения. Благодаря им корпорация ФОХОУ является активным участником проекта «Один пояс, один путь» и посланником традиционной китайской культуры Яншен во всем мире. Стратегический план корпорации ФОХОУ рассчитан на 100 лет развития и процветания. Присоединяйтесь!